20 октября, Ивановская область Вот такая вот копеечка 1866 года С другой стороны убитые в хлам, но фотографии будут позже На картофельном поле Небольшом, снимаю без штатива, руками. То есть вот такое вот картофельное поле. Там свежее поле, полоска скошенная. Вот такая вот красота. Вот, рядом с деревней. Возможно слышно поют петухи. Вот из этой ямки вот она деревня вот надеюсь не прогонят ничего не скажет в общем никому я тут и не мешаю. вот такая вот очаровательная первая копеечка за весь день вот она красавица